I think the girls with their nails Всем привет, ребят! Ну что, вчера я покатался, не знаю, думаю, записать, не записать видосик про то, что делается у нас, но ну, в принципе. Вы и так знаете, что я очень часто на стриме бомблю по поводу коронавируса. Это отдельная тема. Ну а сегодня просто свершилось. Сегодня просто настал этот день, когда я за целую неделю ожиданий наконец-таки получил этот топовый гаджет. Я уже немножко с ним побегал. Это просто кайф. Ну Нита это просто, ну не знаю... Вау, честно скажу, вот этот вот гаджет мне больше всего нравился Я очень хотел его получить Вчера я получил на 8 битку, на PEM а, Ну тоже в принципе неплохое 8 битку я так и не потестировал А здесь я уже просто тупо зашел и с самого утра начал тестить а, Блин, карта тоже новая, насколько я вижу Обалденная Сейчас будет у нас шанс слива максимальный но, блин, пофиг, вот э, ради этого гаджета я вот целую неделю фармил. Это просто, ребята, это просто ушка как по мне, а не гаджет. Сделаем так, вот чик. Чуть-чуть не достали. Чуть-чуть совсем чуть-чуть. Куда ты меня тянешь? Конечно, рандом убивает. А ч я сюда полез? Вообще, я хотел Бравл бол Я хотел Бравл Бул. Вообще-то. Так, мне надо как-то на ульту набить. Ну, добейте их. Добейте их. Красавчики. Красавчики. Добили. Без вариантов, короче. Короче, без вариантов. Но это все херень. Сейчас пойдем про тащить. Я не знаю, что-то кидает. Просто дичь творится. Вот здесь мне Нита нравилась всегда больше всего. Вот с пассивкой. Я эту пассивку видел. Я просто кайфовал. Сейчас она у меня уже есть. И как обычно, ребятушки, сейчас будет шанс Лио самой максимальной. Да запарили, ну что за фигня, что что кидает, ну я просто в шоке, Артем бог, Артем сливун, хватит блять за мной бегать, заипали уже, тут мы делаем вот так вот чик и бум, чики бай. давай бро бей. Да блядь, я уже застанил вам всех, ёпта, вот так вот, изи просто. Бля, это это кайф, это просто кайф. Сучка чуть-чуть не хватило да не они нас тут должны просто развалить по идее мясо мясо в хлам ХОРОШ! ХОРОШ! Боженька божит. Ну давайте сыграем еще раз, ребятами. Вот чисто для Бравл Бола я ждал а, этот гаджет. Вот не знаю, вот почему, блин, куча есть классных гаджетов. Все, блядь, ну вот я вот хотел именно, именно ниточку. Оу щед! Оу ущед oh, Что делается? О май гад! Самое главное набить мешаньку. Падлы. Красиво, красиво, чуть-чуть не хватило совсем Затащили Вот так вот, ребятушки, изи катка, изи катка, изи win. Так, -с. Поехали еще, ребята хотят еще. Вот я не знаю, я вот кайфую от этого гаджета. Просто кайф. Я всегда, ну как бы, ну не то знаете, ну такой средненький для меня всегда был перс. Ой, хорош. А, там у нас бочка. Тут у нас Дэрил. Это опасно. Это опасно. Там десятки, скорее всего, против нас. Но ребята, красавчики Держимся, держимся до последнего Ну, бро, куда же ты за мной побежал? Ай-яй-яй, меня добили. Но самое главное, их сейчас сюда не запустить. Не дать им войти. ух ты ёпты красавчики что еще ну поехали еще поехали еще а чё нет у -у -у, -у, -у, -у, у у у две розы у, -у, -у. нормальный рандомчик да ребят Изи Изи просто их разобрали enough, the the uh, falling, Давай, бро, давай, давай, тащи Хорош well. <coughs> Красава Просто Дина, красава yeah yeah yeah yeah yeah ah tomorrow the beginning but if in time it's <laughs> yesterday your picture's <laughs> gonna bring it home to me again Блядь, надо было так бить. Ну, бро, ну куда ты. А, чуть-чуть не хватило. Но все равно держались молодцом. В общем, не знаю, ребят, вот такая вот гаджет. Я просто от него, честно, балдею. Реально офигенная тема. Я очень давно ждал этот гаджет. И я его, наконец-таки, получил. Вот в чем кайф от Brawl Stars. То, что ты все равно рано или поздно получаешь плюхи. Ты повторно их не выбиваешь, у тебя они не валяются. Все, пишите комменты, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока.